И теперь перейдем к рекомендациям, которые связаны с едой. А именно это диетические ограничения. Я вам сделаю сюда фотографию, еще плюсом, что вы могли может быть, заскриншотить, если вам нужно, если вам ваш лечащий врач не дал такой памятки. Снизить содержание жира, сливки, сливочное масло, жирная рыба, свинина, гусь, утка, баранины, торты. Повысить содержание белка, снизить объем пищи. Избегать раздражающих продуктов соки, томаты, маринады, лук, чеснок, кофе, зеленый чай, шоколад, мята, алкоголь и другое. Вот эти ограничения диетические вам нужно соблюдать. Также мне вот мой лечебный врач сказал, что через месяц можно морковный сок немножко начинать пить. Козье молоко, если у вас нет отторжения от молока, и у вас организм нормально относится к молочке, то вы можете а, выпить немного козьего молока, там, например. Но ну, я пел, первое время пила, например, потом мне стало не очень с него. Может быть, много пила просто. Белокочанную капусту также нельзя. Я думаю, можно еще найти кучу советов в интернете, но вот я вам говорю то, что я именно лично спрашивала. Сыр А. Сыр можно кушать, только адыгейский. Адыгейский несоленый сыр. Воду перед сном так же, как и кушать, просто нельзя. Не могу сказать за сколько именно времени не нужно пить воду, ну то есть за полчаса я попила воды не так, что прям полный стакан нахлебалась, ну чуть-чуть водички попила и все. Так по рекомендациям понятно, но теперь самое интересное это что же мы можем кушать, что же нам можно кушать? Как нам это приготовить? Скажи лично за себя. Я приобрела себе лучшего друга. Это моя микроволновочка. Я хотела сказать мультиварка. У нее есть возможность готовки на пару. Это прям вообще одно из самых важных моментов. Она позволяет управлять из телефона. То есть ты скачиваешь приложение. Это не реклама. Естественно, если вы поняли, что у меня нет небольшого канала. У меня совсем малюсенький канал. Я просто вам рассказываю свои удачи, Потому что у меня была мультиварка. Она была так себе, то есть, ну прям совсем отличается от этой. Ну и как бы она у меня была, и ей очень редко пользовалась, потому что я думала, ну блин. Попробовала приготовить на пару и думаю, ну это все равно не то. Классно пожарить сейчас, но ну, это быстрее, это меньше за пары, меньше мыть. Хотя, по поводу думаю, конечно, мнения. А тут я оценила все превосходство этой супер, супер, супер технологии. У меня Polaris, я прям скачиваю приложение Polaris, добавляю до... Multivarka. она Ей можно управлять через Wi-Fi. Там куча рецептов, просто открываешь, там онлайн книга целая, просто по категориям, там первое, второе, десерт и так далее, и так далее. Просто все списком идет, и ты знаешь, и ты можешь, короче, взять и нажать на этот рецептик, пролистывать каждый шаг, и в конце каждый шаг этот сделал, и просто нажать готово, и ты закрыл. Мультиварка. И у тебя она уже начала готовить настолько времени, при такой температуре, при которой уже было заложено в этот рецепт. И в этой книжке есть не просто рецепты там всякой вредной еды, да, всякой вкусненькой, но вредной еды. Здесь также есть вкусные еды, здоровые, реально правильного питания, подходящие вот под наш с вами диагноз. Так вот, перейдем к питанию. Есть несколько правил по поводу питания. Обязательно нужно есть по чуть-чуть, я так, знаете, первое время взвешивала на весах, чтобы там было 300 грамм в среднем еды, если это овощи, чуть-чуть ну, можно больше, но у меня получалось примерно 300 грамм, потому что за мое время от этой диеты у меня уже желудок настолько уменьшился, что ему хватает. Мне этого достаточно, вам овощей можно чуть-чуть больше, там на 100 грамм можно больше овощей положить, потому что они все равно быстро усваиваемы, поэтому это можем себе позволить. Не давать себе голодать, не давать себе переедать, чтобы питаться вовремя, нужно соблюдать, так сказать, режим. Ну и теперь я буду скриншоты сюда накидывать, параллельно читать. Вот смотрите... Если вы думаете, да, вот сейчас я на диете, вот что я буду кушать на завтрак, да, ну, что я буду кушать на обед, а что я буду на ужин, а если я захочу по какой-то перекус сделать, вот какой я перекус сделаю, что мне можно, что мне нельзя, а если я захочу, вот все будут сидеть чай пить, например, да, с вкусняшками всякими сладостями, а что мне делать в это время? Вот теперь я вам показываю какую табличку я лично для себя сделала. Ну вот теперь смотрите, сначала по продуктам пройдемся. Что можно? Белый пшеничный хлеб, Подсушенный или вчерашний. Сухое галетное печенье. Я, кстати, нашла сухое галетное печенье только в магните. Пятерочки я не нашла. Сухой бисквит. Понятия не имею, что это. Я не ела, поэтому... Может вам что-то это даст информация. Супы из протертых круп, картофеля и овощей без использования капусты. Молочные супы с маной, крупой, рисом, вермишелью, лапшой. Нежирные сорта мяса птицы, кролика, телятины в или паровом виде. Некрепкий студень. Нежирные сорта рыбы. Отдавать предпочтение серебристому хеку, треске, ледяной рыбе, наваге. Заливная рыба, различные каши, сваренные на пару и воде в виде пудингов и суфле Молоко цельное и сгущенное, сгущенное конечно, это прям через чурка здесь написано Но молоко цельное, опять же, только тем, у кого организм к этому нормально относится Ну вот, сгущенное молоко я бы не советовала сделать Слишком много сахара Сметана в небольших количествах тоже не рискую кушать сметану пока и вот У меня уже диеты второй месяц, сметану такое, конечно Простокваша однодневная, творог не кислый, суфле из творога, творожная запеканка. Белые сладкие ягоды и фрукты можно только тогда, когда у вас уже не обостренный гастрит. Компоты из свежих ягод и фруктов, и сухих фруктов, кисели, мусы, желе. Сахар в ограниченном количестве, мед, варенье. Отвар из шиповника, некрепкий кофе, какао и чай с молоком или сливками. Кисель молочный, фруктовые ягоды и сладкие соки. Яйца вареные в смятку, омлеты паровые. Очень классная вещь. Мне прям очень нравится. Масло оливковое и подсолнечное, сливочное, несоленое. соленое. Также в период ремиссии. Вот это жирное нельзя кушать в период, когда обострение идет. Сыр твердый, не острый, не жирная ветчина. Нет, сыр адыгейский. Исключить из рациона питания Черный хлеб, сдобу кондитерские изделия, бульоны из мяса и рыбы, навары из овощей и грибов, пшено и бобовые, капусту белокочанную и красную, репую и брюкву, шпинат и шавель, редьку и редис, чеснок и лук, кислые ягоды и фрукты исключить. Алкоголь и газированные напитки исключить, яйца в сыром виде, маринады и острые приправы. Маргарин, тугоплавки, жиры, жареные, острые, копченые, консервированные блюда, грибы и соленья исключить, знаю, как очень тяжело сдержаться, но это нужно исключить и желательно навсегда, не просто на период обострения, а навсегда, чтобы не было потом возвратов вот этой вот болячки, обострения вот этих вот. Пищу готовят в положительном или желеобразном виде, подают теплые мясные блюда и картофель не зажаривают, количество поварной соли необходимо ограничивать, да. Я пыталась изучить эту всю тему, и я написала свое личное меню. Просто я, например, думаю, угу, вот я вот кашу уже наелась, а мне это наелось, что мне завтра на завтрак приготовить? Я открываю вордовский свой документ, у меня привыкла вся, вся, и вся и вся писать, всякую информацию, вот я захожу туда, смотрю, угу. Итак, что мы видим, допустим, это творожная запеканка или ленивые вареники, да? Пойду сделаю себе ленивые вареники. Сырники. Каша овсяная на воде с добавлением молока с медовым бананом, с яблоками, либо со сладкими ягодами. Каша рисовая на воде с добавлением молока с фруктами. Каша рисовая на воде с добавлением молока с сухофруктами. Можно вполне кушать сладкие, прям такие размягченные, уже знаете, вот... Кипятком заливаешь, замачиваешь, они размягчаются. И можете уже вот чернослив, курагу, пожалуйста, кушать сладенький, только, только сладенькие сухофрукты. Каша манная на воде с добавлением молока с фруктами и медом. С сухофруктами, опять же. Дальше на обед, что мы можем приготовить? Это суфле из рыбы в духовке диетическая, например, судак, карт, навага, минтай. Я очень люблю покупать свежую рыбу, я делаю свежего судака, прям супер получается. говяжие гречневые котлеты с гарниром, тут гарнир либо гречка, рис, мишель овощи, картофельный пюре, кускус. Кускус, кстати, я написала, но я его еще не кушала. Я не могу сказать точно, как мой организм на этот кускус отреагирует. Хотя на манку нормально, может быть на кускус тоже будет все хорошо. Куриные овощные котлетки, запеканки, рыбные котлеты, тефтели из индейки или курицы. Можно добавлять разные овощи в них, да. Тушеные овощи, брокколи, цветная капуста, картофель, морковь, кабачки. Это прям постоянно, практически каждый день у меня в рационе есть тушеные овощи. Вареники с творогом, картофелем, либо же со сладкими ягодками. Говяжьи котлеты плюс гарнир, отварной язык, мясной суфле. Где-то я кидала еще ссылочки, где я буду, по какому рецепту буду готовить, но пока... Не воспользовалась ни одной ссылкой. Картофельное суфле, морковно-яблочное суфле, мясные виточки, заливная рыба, морковно-яблочные биточки Далее, ужин. Ужин можно брать из обедов, просто я сюда так чуть-чуть написала тыквенный крем-суп, овощное суп, суп ну и так далее, и так далее. То есть, не стала много расписывать, примерно можно брать из обедов. Перекусы. салаты с свеклой с изюмом, яблоки печеные, бананы, аллогийский сыр, сухофрукты. Ну вот, например, у меня самый частый перекус это банан. Вот у меня банан очень хорошо заходит, очень хорошо утоляет голод, поэтому вот перекус для меня, банан, это самый-самый топовый продукт, который у меня на первом месте. И напитки, да, напитки. Козье молоко, по поводу козьего молока, если вы сможете его пить, пожалуйста, пейте козье молоко. Я могу его пить спустя кучу времени, потому что я пристраивалась в организм не отвращаться от козьего молока, потому что я его люблю. Само молоко, но в козе оно более гипоаллергенное, поэтому я больше на козе молоке. Не крепкий черный чай можно, ромашковый чай, травяные чаи определенный. Можно тоже о них изучить. Отвар шиповника, компоты сухофруктов, кисель, морковный сок и другие разрешенные соки. Минеральная вода та же, и вода. Ну, воду я не пью по косыру, я пью только кипяченую либо минералку. И на постоянной основе у меня появился кисель, который. Mm, блин, мне от него очень хорошо. Не знаю, вот моему желудочку, моему пищеводу, моему организму от вот этого киселя именно очень хорошо. Mm. Проматаляет очень-очень классно. Вот. В общем, я думаю, это последнее видео, связанное с гастритом, я вроде как все рассказала, больше мне рассказать нечего, единственное, я могу какие-то блюда показать, как я готовлю, что я готовлю, если это кому-то будет интересно, если какие-то вопросы у кого-то будут реально интересные, на которых я еще не говорила, я еще расскажу о чем-то, надеюсь, я была полезна хоть кому-то, может быть, кто-то нашел здесь много ответов на свои вопросы, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, всем пока-пока!